всем добрый день находка ой какая находка вообще отличная находка группа чисел лошади вы помните как я в одном из предыдущих роликов который называется группа чисел овцы как-то зрителями этот ролик остался такой неоцененный, судя по просмотрам ну так вот в этом ролике я очень извинялась за то, что 432 это лишь предполагаемая частота нотыля, что их там вариантов 5, самые нижние 415 музыкантов, которые играли барокко, самый верхний 442. Действительно, у ноты ля много вариантов. Вроде бы небольшая разница но в точке на Д расставила одна находка Вот канал живые числа куда меня уже второй раз посылают если мы берем за 432 предполагаем нотуля, Ля то нота До получается 256 и вот тут мы подходим к ноте До вы когда-нибудь задумывались вы когда-нибудь задумывались почему она основная но с какой стати именно эта нота основная? Ну почему? Если мы возьмем любую из предполагаемых частот, 440, 415, 442, неважно, любую из них, мы запутаемся в собственных ногах, мы не найдем ответ. Почему нота до такая главная? С какой стати? И лишь частота ноты ля 432 – дает четкую развязку. Итак, мы от группы чисел овцы, которая фактически является диапазоном ноты ля, переходим к группе чисел лошади. У лошади э, число хромосом в гоплоидном и в диплоидном наборе соответств... соответственно 32 и 64. Диапазон чисел лошади это двойка в степени. Просто два, возведенная в степень. И если мы пойдем по этой прогрессии вниз, то в конечном итоге мы перейдем к единице. То есть 1 Гц, одно колебание в секунду и есть искомая нота до. Вот отсюда идет ее основная роль. Все остальное играет от нее. Я напоминаю, что октава отличается от октавы в два раза. И нота одной октавы от ноты другой октавы отличается в два раза. Так, если мы берем 440 нотуля, уля, это значит, что это вторая октава. Третья октава будет 880, а на октаву вниз будет 220. 220. Мы аккуратно не вспомнили, что у нас 220 вольт в розетке. Допустим, не заметили, Дальше еще вниз шаг будет 110, еще вниз шаг будет 55. Встретим ли мы где-нибудь эти числа? Где-то мелькало, наверняка встретим. Тем не менее, как бы это все не было удобно считать по соотношению к нотелям, 440 Гц никогда не дадут ответа, почему нота До основная. Только 432 создают такую красивую вещь что нота-ля это группа чисел овцы, а нота до группа чисел лошади. Эта группа чисел имеет к нам, к нашей физиологии, ключевое отношение, одно из ключевых, важное мы ее где встретим? 32 зуба у нас во рту, а 64 это количество вариантов генетической буквы в триплете генетическая буква 128, что вспоминается мне сразу, есть космический объект, звезда, маленькая звезда в созвездии, к вы близко от нас, РОС 128, ее сейчас очень активно обсуждают в связи с обнаруженной там планетой, но мой канал дико подозрительный, я подозреваю, что... Так, так густо обсуждают звезды, не только по причине обнаружения там чего-то интересного. Эта звезда может иметь политически к нам какое-то отношение. 128. Я не знаю, что сказать про 256 и 512, но помимо физиологии мы найдем группу чисел лошади, как ни странно, в компьютере. Биты, байты измеряются не привычными нам десятичными нормами. Там же не 1000 бит, а 1024 бита. Вы помните это? И кажется, ой, как неудобно эти 1024 вот это вычислять. Тем не менее, почему-то вычисляют вот именно так. Группа чисел лошади. И обратите внимание, в городах Вводят конную полицию, так называемую, конные патрули. В наших условиях это скорее усложняет работу да, патруля. У лошади свой характер, она кушает, пьет, там брыкается. С ней очень-очень надо церемониться. Это намного менее удобно, чем обычный мотоцикл или что угодно еще. Но почему-то вводят, э, со стороны это смотрится красиво. Я не спорю, это просто как дизайн города. Но помимо прочего, кто-то делает резонанс с исконной нотой до. Это нота до. И сейчас будет полный сюрприз, где мы еще найдем лошадь. А сперва подытожим, где мы встречаем диапазон э, степеней двойки в нашей жизни. Это наша физиология, это компьютер, это мода на лошадей в городах и в фильмах, кстати. А теперь взгляните еще раз. Тут овца, там лошадь. Это так похоже на китайский гороскоп, а в нем, к слову сказать, всего 12 животных, а в музыке 12 полутонов в одной октаве. Это действительно дико-дико похоже на китайский гороскоп. Будут ли еще интересные находки, совпадающие или нет, пока сказать не могу. Короче, мир чисел удивительный, где копнешь, там найдешь. Но ну, это действительно удивительно. Как могло получиться так, что звуковой ряд к нам имеет так много отношения? То, что я перечислила сейчас, это наверняка лишь вершина айсберга. Как получилось так, что эти диапазоны к нам имеют так много отношения даже на уровне физики, физиологии и биологии? Считается, что вибрации формируют в пространстве структуры. Эти структуры формообразующие. Дальше из них уже возникнет что-то обязательно резонирующее с этими частотами. То есть частоты определяют, какая форма жизни появится только в резонансе с частотами. Ну и еще один сюрприз на засыпку. Еще один сюрприз. Заходите в телеграм-канал, где я как раз опубликовала два фрагмента из фильма «Бесконечность. Субъект неизвестен». Тоже эта тема осталась как-то не особо оцененной зрителями. И тоже напрасно. Фильм может быть выглядит нудноватым, но то, что там, даже в нудноватых фильмах, то, что находится в символах и между строк, это просто волосы дыбом ставят. Так что зря вы так зайдите. Там цитата есть. Ролик, где она жмет на клавишу, главная героиня жмет на клавишу, а после я перехожу в редактор музыки и нахожу эту ноту. Помимо того, что она жмет на ноту Ми, а звучит Ре. Послушайте, вот кто ходил в музыкальную школу, или, ну, в принципе, пытался петь и играть, вы можете услышать, что нота немножко отличается. Просто я сейчас поняла, эта нота настроена по другой частоте. Я сейчас не проверяла, по какой частоте она настроена. Я сейчас не проверяла, я не могу сказать, по 432 или нет. Но меня еще тогда смутило, что я как бы подобрала ноту, но что-то вот нечеткое. Не нечеткое. Я удивилась, а что вот во времена дирижаблей и, и там, угона Луны еще не ввели 440. Еще было, допустим, 432. Я задалась вопросом, и что вы думаете? 440 у нас оказывается очень недавно. Ее берут на вооружение именно фашисты потому что на этой чистоте проще делать пропаганду. Неестественная чистота, неприродная, сбивает с толку и проще вести пропаганду. А массово по всей планете, как единый стандарт, эта чистота была, сказать слово, введена, или надо поправить и сказать навязана. Эта частота была скорее навязана в 50-х. Несмотря на массовые протесты, 23 тысячи музыкантов устраивали протесты, все равно ввели частоту 440. То есть ей примерно 70 лет, как таковы. Как таковому стандарту 70 лет. То есть в ту эпоху, во времена дирижаблей, пока еще висели вот эти объекты, во времена смены симуляции, еще была другая частота. То есть вы представляете, насколько эти фильмы точные, насколько они точны. Такая деталь и даже вот такую деталь учли. А как красиво это получается, да? То есть сперва появляется единица, потом два, 4, 8, 16 и так дальше и дальше. И вдобавок к этому удивительное совершенно совпадение с китайским гороскопом, где тоже есть лошадь овца и всего 12 животных, как 12 полутонов. Нот 7, а полутонов 12. Ну и еще добавлю, чем отличаются звучания в плане рисунка. Пластина и песок. Чем отличаются, мы можем визуально наблюдать, что на примере ноты красивый круг. Правильный восьмиугольник, красивые плавные дуги, и на углах как бы раскрываются. Вот эти дуги, они раскрывают, раскрывают пространство. А 440 Гц, углы закрыты, линии совершенно другого характера. Чисто по рисунку мы даже видим, что ноты, рисунки ноты в 440 это как бы промежуточные переходное состояние между основными нотами. Там много прерывистых линий, там ровные линии, там неравномерность по толщине, как у мазка кисточкой. Надеюсь, ролик был интересен, потому что когда комментируешь клип, или особенно свежий клип, то люди прибывают. А Как только уходишь в цифру, это закономерно, но зритель убывает. Надеюсь, сейчас я смогла рассказать популярно. Это ведь не сложно, да? Пишите мысли, ставьте лайк и до новых встреч.